Здравствуйте, с вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла Рак: Как исцелиться с помощью мыслей. Если человек поставил своей целью исцеление, то он должен совершенно четко понимать, что он хочет обрести, что вложено в слово здоровье. Ведь это только кажется, что если не болит, то ты уже здоров. На самом деле, здоровье это целый комплекс отношение к себе. Взаимоотношения с другими, поведение, привычки, убеждения, взгляды, мышления, чувства и состояния, приводящие к здоровью и свидетельствующие о здоровье. Пациенту хочется вернуть все на тот уровень и в то состояние, что было до болезни. Нет. Ведь то, что окружало и наполняло человека до болезни, к этой болезни его и привело. Выходит что надо изменить свою жизнь так и произвести такие перемены в себе, о которых у пациента возможно даже и представления нет. Поэтому и рекомендуется психотерапия, чтобы помочь пациенту осознать четко, что есть болезнь, в чем она для него выразилась и как он к ней пришел. Очень важно пациенту выяснить, что для него есть здоровье, по каким критериям он будет отличать здоровье от нездоровья, по каким признакам определить маршрут к здоровью и здоровую жизнь как результат. Итак, самое важное для пациента – это осознать, куда и зачем он идет, и чтобы не ходить кругами, откуда, В какую новую здоровую жизнь, наполненную реализацией целей, планов, радостных взаимоотношений, осознанным проживанием каждого мига. На благо себе, другим и миру отправляется решивший выздороветь человек. Что его ждет в случае продолжения жизни по старым правилам и привычкам, взглядам и убеждениям, и стоит ли идти по проторенному пути? Итак, цель здоровье. Что это? Если человек поставил своей целью свое исцеление, а тем более исцеление от опасного, серьезного заболевания? Прежде всего, он должен определить для себя, зачем ему необходимо это исцеление, как он будет пользоваться здоровьем, которое приобретет, какие цели будут достигнуты при наличии здоровья, как он изменится, когда обретет здоровье, как отразится на окружающих обретение им здоровья, что он принесет людям или что они ему дадут, когда он будет здоров. Как отразиться на окружающем мире его выздоровление. Зачем оно миру? Зачем этот человек в мире? Зачем мир этому человеку, когда он здоров? И как они друг другом распорядятся? Довольно сложно добиться выздоровления, если нет понимания, для чего это необходимо и каким дальнейшим эффектом это приведет. Это справедливо и по отношению к любым другим целям, которые мы ставим в жизни. Очень трудно начать, а еще труднее не бросить заниматься в спортзале, если нет четкого понимания, зачем это надо. Выполнять физические упражнения тяжело. Это требует дисциплины, решимости, планирования времени, материальных затрат и так далее. Что же касается и выздоровления. Это работа. Работа над собой в первую очередь. Итак. Ради чего этот ответ должен быть дан? Почему же, страдая одним и тем же заболеванием, одни пациенты выздоравливают, а другие умирают? И как это связано с тем, что некоторые пациенты утверждают, что хотят выздоровления, но ведут себя при этом так, словно жизнь им надоела? Например, больные раком легких не бросают курить, больные раком печени продолжают пить. Как отражается на лечении то, что люди, имеющие смертельный диагноз, продолжают работать, заниматься спортом, ведут активный образ жизни и строят планы? Можно предположить, что в основе подобных действий и поступков лежит вера. Вера в собственное исцеление, вера в себя, вера в избранный способ лечения и специалистов, вера в то, что все, что человек видит вокруг себя, создал он сам. Такие люди ведут себя, словно они своими действиями, решениями, планами, могут повлиять на свою болезнь, судьбу и жизнь. И как ни странно, именно эти люди, которые взяли на себя ответственность за свою жизнь, наиболее позитивно отвечают на лечение и добиваются невероятных результатов в собственном исцелении. Убеждение и верование пациента – это то, Чему психотерапевт уделяет внимание в первую очередь. Помочь возродить веру пациента в себя, помочь ему взять на себя ответственность за свое здоровье очень важно. Так как именно с этого момента пациент становится активным участником лечения. Вряд ли найдется хотя бы один специалист-онколог, который бы не спрашивал себя, почему один пациент умирает, а другой тем же прогнозом и лечением выздоравливает? Мы можем попробовать ответить на этот вопрос, изучив примеры двух пациентов Джерри и Билла, участвовавших в программе лечения, разработанной онкологами и онкопсихологами. Оба получали самое лучшее лечение. Оба участвовали в работе с использованием методик, но их реакции на все виды лечения были совершенно различны. У Джерри и Билла были одинаковые диагнозы рак легких с метастазами в мозг. В тот день, когда Джерри узнал, что у него рак, он полностью отошел от жизни, оставил работу и, уладив все финансовые дела, уселся перед телевизором, где и просиживал часами с отсутствующим взором. Уже через 24 часа он начал испытывать острую боль и недостаток энергии. Как ни старались окружающие, им ничем не удавалось его заинтересовать. Его жена говорила, что на самом деле он смотрел телевизор без особого внимания, хотя и постоянно перед ним сидел. Во всяком случае не так внимательно, как следил за часами, боясь пропустить время приема более утоляющего. Радиотерапия не дала никаких результатов и через три месяца он умер. Уже позже жена Джерри вспоминала, что его мать Отец, а также многие из близких родственников и друзей умерли от рака. Более того, когда они познакомились, он предупредил ее, что тоже умрет от рака. У Била был тот же диагноз: рак легких с метастазами в мозг. Прогноз относительно его выживания и лечения ничем не отличался от прогноза Джерри. Но реакция на болезнь Била была абсолютно иной. Во время болезни он пересмотрел систему жизненных ценностей. Работая коммерческим агентом, он вечно разъезжал, вечно куда-то спешил. По собственному выражению Билла, у него никогда не хватало времени полюбоваться деревьями. И хотя во время болезни он продолжал работать, ему удалось перестроить свою жизнь так, чтобы времени хватало и на кое-какие радости. В клинике он активно работал в терапевтической группе и регулярно занимался по методике работы с воображением, который научился в этой группе. Билл хорошо воспринял радиотерапию и симптомы его болезни практически исчезли. Все это время он сохранял полную активность. Примерно через полтора года после того, как Бил закончил программу, он испытал несколько сильных эмоциональных потрясений. Очень скоро после этого его болезнь вернулась к нему и довольно быстро он умер. У этих пациентов стоял одинаковый диагноз, оба получали одно и то же лечение. И все же Билл пережил Джерри больше, чем на год и жил значительно дольше того времени, которое отводит медицина больным с таким видом рака. Более того, качество жизни Билла было совсем иным, он жил полной жизнью был активен, радовался своей семье и друзьям, реакции на лечение обоих пациентов отличались от обычных. Смерть Джерри наступила значительно раньше, чем могла бы, а Билл, наоборот, на многие месяцы улучшил свой прогноз. Основываясь на этих примерах, можно сказать, что четкое понимание цели, вера и мотивация являются определяющими факторами самоисцеления. До встречи в следующих выпусках.